Здравствуйте. Опять же, благодарю за внимание, благодарю за отклики, за отзывы, благодарю за просмотры. Вот, теперь я уже, помимо косметики Евроше, хочу устроить обзор моей косметики, которую я покупала в МПЦТО. Вернее, вот эта вся косметика, она в МПЦТУ куплена не была, она была получена в качестве подарков за покупки, за то, что я там пользовалась БАДами, не за то, что покупала БАДы. БАДы мы покупали там очень много, потому что кое... я не могу сказать, что это прямо супер-супер-супер фирма. Есть там такие вещи, которые, в общем-то, очень несуразно действуют, тяжело действуют, вот. но есть вещи и хорошие. То есть, и она, в принципе, достаточно, достаточно дешевая, потому что, на ну, отечественная есть отечественная. Поначалу, по крайней мере, был гарантирован, было гарантировано и качество. Сейчас, конечно, вот там идет вопрос по поводу качества. Но это уже пусть будет на особенности президента Салдатенко. В общем-то, я хочу показать по поводу вот этой косметики. Значит, все это косметика «Нано». Они решили выпускать косметическую линию кремов и уходовую, и уходовую серию именно, именно нанокосметику. косметику Значит, вот то, что у меня здесь представлено, значит, это нано-платина. Ну, вы видите значок, все, здесь все как полагается. Значит, посмотрите сами внимательно на оформление всех вот этих упаковок, то есть на то, как выглядит вот эта косметика, на то, как насколько приятно взять в руки, насколько приятно посмотреть, вот все эти флаконы, они, они приятно очень оформлены, как и вся... Как и вся косметика, продающаяся в сетевом маркетинге, особенно особенно они колоколь... особенно, они не уделяют внимания внешности, потому что, в общем-то, все это описано, потому что все это действует. Я могу сказать, я хочу немножко сказать о «Наноплатине». «Наноплатиной» я попользовалась очень много, я ее покупала много. Это вот все то, что у меня уже осталось и то что я уже сейчас использую, уже наравне с чистой линией то есть я, ну, вот, эти, вот этот крем допустим вот этот крем называется омолаживающий эффект наноплатины антицеллюлитное молочко для проблемных зон с наноплатиной ну, Он содержит кофеин все как и прежде все как обычно как и, как и во всех антицеллюлитных кремах. Но, вы знаете, я не заметила никаких у нее действий антицеллюлитных, я заметила только одно. Это молочко мне очень хорошо пошло для кошек. Вообще для всех моих зон. Для лица, для рук, для тела. Она делает очень-очень-очень гладким тело. То есть тут содержится тоже кофеин, то есть ну, вся серия вот антицеллюлитная здесь ничего нового не изобретали, просто, может быть, какие-то свои там, техники вот стоит, конечно, вся вот эта косметика от двух до трех тысяч. То есть где-то вот такой, вот в таких пределах. Вот каждая вот эта штучка стоит по три тысячи. Вот это тоже три тысячи нано-платина. Есть нано -золото. Здесь, значит, я представляю наноплатину. платину вот, вот этот набор, это нано-платина, все, что в черных упаковках. А вот вот эта часть, то, что в серебряной упаковке и в белых тюбичках, вот это нано-серебро. Нано-серебро я получила как подарок к дню рождения. Девчонки, я действительно была в восторге. Ну, во-первых, посмотрите. Вот, значит, вот эти два крема. Это обычные крема. А, конечно, тюбики уже пустые. Но баночки я сохранила, потому что, понимаете, ну пользуется либо такой баночкой, либо, извините меня, вот этой баночкой. Ну, вот посмотрите. Даже вот тоже приятно поставить на зеркало либо одно, либо другое. Но вот я, допустим, большое внимание уделяю косметике. Ну, скажите, пожалуйста, ну что приятнее выглядит? Конечно, выглядит вот эта вещь приятнее. Стоит вот этот крем полторы тысячи. Но я повторяю еще раз, нам это все, за то, что мы активно, я на тот момент точно, очень активно пользовалась, потому что у меня муж очень активно пил БАДы, он совершенно спокойно справился со своей язвой, которая его всю жизнь беспокоила. Вот. А именно с вот этими БАДами он про эту язву забыл. И мы пили. Он в течение года пил буквально и, и утром, и на ночь. В общем, как только мог, так и пил. Ну, в общем, хорошо у него пошло. И даже вплоть до того, что у него, в общем-то, у него был полностью седой волос, у него стал восстанавливаться пигмент волоса. Вот. Это уже говорит, я надеюсь, о многом. То есть там уже и гормональный фон регулировался. Все. Вот эта баночка от ночного крема. И она представляет из себя точно так же, такой же мячик. Такой же великолепный мячик. То есть две вот такие вот ванность тоже черным, здесь красным нарисовано. То есть дневной и ночной цвет, значит, красный это дневной, а вот это ночной. Крем был просто великолепный, очень-очень мягкой текстуры, очень нежный. Такой текстуры, ну, может быть, немножко поплотнее, чем текстура чистой линии. Вот у них вот для сухой кожи вот в тюбочках, маленьких тюбочках у них есть э, такие крема. Мне очень нравится такая текстура, я очень люблю такую текстуру. Э, здесь именно с серебром э, тоже великолепно, вот эта часть великолепно подошла для моей кожи. Вот. Это именно, и вот, вот это молочко, я его не использовала как антицеллюлитное молочко, я просто ждала, когда закончатся все мои дорогущие крема, и, кстати, наверное, серебро, когда закончилось, все, они уже пустые. А вот, а банки я берегу, потому что, ну, красивые вещи, в общем-то, иногда бывает достойный крем, а внешность недостойна. Ну, что, перегрузишь в эту баночку, и тут на она стоит. Ну кто знает о том, кто это и что это, понимаете, потому что людям ничего объяснить нельзя, люди ничего не хотят понимать. они просто видят, то есть принимают просто по одежке. Мне просто дико было в 90-х годах, когда, допустим, ребята выбирали девчонок только по внешности. Ну, поэтому и разводов было много, поэтому и трагедий было много, поэтому и детей много осталось вне семей, либо с мамами, либо только. С в общем трагедий было очень много. Дальше я могу сказать про, значит, вот в высоких упаковочках, вот это, это две шампуни «Наносеребро», вот, вот это шампунь для сухих волос и ломких с «Наносеребром», вот, кстати, очень хорошо, а вы знаете, что у меня волос не сухой был, а вот сейчас э, я только поняла, вот почему-то я начала пользоваться именно вот этим шампунем, вот, мне даже больше для нормальных и жирных, для нормальных и жирных волос. Но почему-то для нормальных жертв я не стала пользоваться, а я стала именно для сухих. Вы знаете, совершенно необычная была фактура волоса. Мне очень понравилось. Я вот этим, вот этот шампунь у меня использовала наполовину, вот этот я берегла и не трогала его вообще. В общем, шампунь очень хороший. Но сейчас в связи с тем, что я пользуюсь чистой линией, я, в общем-то, их положила в сумки. И они у меня пока лежат в сумках. Вот это, Аргентум. Это наносеребро, то есть против первых признаков старения день для умывания с оливковым маслом и наносеребром. Но я думаю, что говорить ничего не надо. Я этой пенкой пока не пользуюсь. Вот. ну Я не знаю, почему, просто я вот этими умывательными пенками пользоваться не очень люблю. Вот, Я всегда умывалась мылом. Я с детства умывалась мылом. Привычка есть привычка. Привычка вторая натура. Вы это, вы это прекрасно знаете. Вот, а, поэтому вот таких вот они, они не были никаких упаковках, в общем-то шампунь, вот пенка для умывания, вот вот такой я получила набор. Это, по моему что-то там было еще. Да, вот это вот я как дни рождения получила вот в том году. Вот и я была просто счастлива. Потому что действительно вещи приятно взять в руки, учитывая то, что каждая вот эта штучка стоит полторы тысячи. Ну, в общем, здесь все стоит за тысячу. За тысячу, то есть, но не больше двух. Вот это стоит за три тысячи, все, но не больше четырех вот такая, вот такие вещи. Ну, и поэтому, соответственно, они, вы видите, они уже все пустые, вот единственное, что это, э, значит, вот это сейчас, вот я говорила вам, что это освежающий гидрогель для области глаз наноплатиной. Вот мы все говорили о том, что ой, не дай бог, освежитель попадет вот на веки и так далее. Вы знаете, вот освежающий гель, я им прекрасно пользуюсь, вы видите уже, сколько использовано, здесь вот флакончик, и вы знаете, что очень хорошо, текстура у него немножко маслянистая такая, вот он жидковатый, да, он такой текущий. Если его на палец положишь, он на месте, не, нах... не... То есть на месте не... не находится, он стекает как бы. Но текстура у него такая немножко влажноватая, И как раз вот очень хорошо, немножко вот масляно-влажная такая текстура. Очень хорошо впитывается. Я хочу сказать, у меня кожа, кожа век вот очень хорошая. Я обрабатываю полностью всю кожу век. Вот. И у меня нет никаких проблем, вот я стала увлажнять, у меня, ну, я сказала, я показывала свою фотографию, что я не была, у меня не было особых проблем с моей кожей вот и в общем то и сейчас с этой кожи тоже нет проблем Ну то есть тут я уже свой гормональный фон уже держу в порядке то есть я бадами тоже и он бады именно помогают рассасывать морщины то есть они резко увлажнили кожу тогда вот когда у меня резко началась перестройка а, уже возрастная перестройка и потом я вот просто резко почувствовала что когда выпила втор... вот, по одной капсуле в день я пила вот этого бада и когда второй день я выпила я резко прямо увидела, когда встала, у меня вся кожа блестит. Вы понимаете, кожа кожа мгновенно высыхала, когда отказывают половые железы, кожа мгновенно высыхает гловина. И вы знаете, вот тот вот первый день я выпила, конечно, состояние было ужасное, потому что я самый первый день пила, в общем, начал бат, начал регулировать это все. Я тихо, спокойно промолчала. А дальше уже на второй день я проснулась, и я просто не имела счастья, что мне не нужно увлажнять молочко для тела, в общем, ничего не нужно. То есть я эту капсулу выпила, и она резервные возможности организма мобилизовала. И совершенно спокойно кожа стала влажная, влажная, влажная. То есть вот этот бат у меня есть, я его постепенно провожу, но как-то вот, э, вот летом тоже, когда была жара, я где-то на неделю-две я, наверное, по капсуле пила, даже нет, больше двух недель я ее не пила, на неделю, но и не больше неделю полторы а потому что была очень страшная жара, и я боялась, что у меня, в общем-то, и высохнет кожа, сами понимаете, что уже такой возраст, что за собой надо следить, что смотреть надо, вот, и, вы знаете, я это дело выпила, и пропила, и не было, у меня с кожей вообще не было никаких проблем, то есть вот, ну, фактически, фактически, выпивая вот эти БАДы, я не нуждаюсь в кремах. Но все время пить Бады не будешь, во-первых, они очень дорогие для меня пока сейчас. Ну, иногда бывает так, закупку сделаешь, тогда да, можно уже оторваться, можно отпиться, можно торопить курсом. там. упаковка рассчитана на месяц. И там дело то, в том, что вот этот для, для гормонального фона БАД он рассчитан по две капсулы в день, а мне хватает по одной. И поэтому ни одна упаковка, вместо того, чтобы на месте, найдет идет не на два. Вот, одно время было, что я вообще 8 месяцев сидела, у меня действительно был по здоровью, и я просто не могла без вот этого всего жить. Если я не выпивала вовремя, ночью я старалась пить, вот два 3 часа ночи я обычно поднималась, выпить воды, и у меня начинался такой кошмар, я выпивала, я выпивала капсулу, и все успокаивалось мгновенно, то есть он вот этот синдром сразу снимал. Вот, поэтому вот этот вот крем, вот этот крем, мне очень понравился. Крем вот такой вот, текстуры, вот, он тоже, вот что мне нравится именно в НПЦТошных кремах, вообще у НПЦТо очень хорошие вот эти вот все крема, мне не понравились, вот она, вот текстура, вот сейчас я его размазала так тихо, видите, вот она немножко водянистая, она как бы вот не, не дает о себе знать, вот я люблю такую, такую, такую фактуру крема, это говорит о хорошем качестве крема, то есть я люблю такие очень жирные крема, вот это не мое, люблю такие более-менее более водянистые. Дальше, вот э, крем нано для глаз, в общем-то сейчас я тоже продемонстрирую, что он из себя представляет, тоже вот он вот так вот выдавливается, и вот видите, вот сейчас, смотрите, вот сейчас он будет стекать, он стекает, видите, вот он текстура, это вот, вот она, вот она, вот меняется форма, то есть он не держится хорошо, а именно вот такая текстура мне для глаз и очень нравилась. Вот, стоимость я вам объяснила, какая стоимость этих бадов, она очень достаточно высокая, если покупать их, вот. но мы просто вот объедались, одно время фирма МПЦТО прямо вот забрасывала у нас буквально за какую-то тысячу баллов нам давали вот по, одна, по одной единице вот такого, то есть они стимулировали продажи, вот они стимулировали э, свои, свои обороты, и вот это был, конечно, очень хороший стимул, и, и вот это вот все это стимулирование моих оборотов, то есть я покупала БАДы, я ела БАДы, а за это я пользовалась у меня все зеркало, было уставлено такой косметикой. И ко мне, как бы домой приходили пациенты, я принимала и дома консультировала людей. И все. И когда они приходили, они мне сразу, ой, а что это такое? Я говорю, я ем БАДы, а за то, что я их ем, я пользуюсь вот такой косметикой. И в общем, люди, люди никак не могли в это поверить, людям никак вот не верилось. А кстати, вся косметика абсолютно без запаха. Абсолютно все. Она, ни, она ничем не пахнет. Вообще. Вот, с одной стороны, да, это плюс такой элитной, высокой косметики. Вот, но я не могу сказать, что, она например, такая элитная, потому что в таких объемах, как они раздавали, я им сразу же сказала, что цена вашей косметики очень завышена. Одно время я хотела было начать распространять, я не торгаш, в общем-то, не люблю ее распространять. Но когда вот мы действительно поговорили с парнем, что говорит что в таких объемах говорит, раздавать продукцию вот за, за эти баллы, можно тогда, когда цена продукции завышена. Завышена специально для того, чтобы ну, как бы поднять мнение, поднять качество. То есть опять же из нас, вот потребители из нас делали дураков. То есть мне это все тоже не понравилось. Я не стала поддаваться на эти все на такие вещи. Значит, единственный пластиковый флакончик только у вот этого крема. Там был у меня еще вот такой вот увлажнитель, тоже вот, ну это вот, здесь вот этот атомизирующий флюид для глубокого увлажнения кожи лица. Это был флюид 50 мл для кожи лица. А был точно такого же размера, как вот этот, только вот этот вот пластиковый, а был металлический. Вот вы знаете, я теперь очень жалею, что я его выкинула. С великолепным распылителем, вот дура я была, что выкинула такой отличный вы знаете, туда можно было налить там 150 мл, там было бы 3 флакончика. Вот э, взять, допустим, полтора флакона, вот, здесь налить вот, тоник, это не наноплатина, здесь тоник чистой линии уже, то есть я вот так вот э, снимаю, он раскручивается, они очень просто раскручиваются. Собираются, разбираются, вы знаете, вот в этом вся огромная и большая прелесть вот этих всех э, вот этих всех средств, что можно совершенно спокойно это все раскрутить, поставить. И вы знаете, это просто приятно в руки взять. А не то, что евроши, извините меня, сделали вот эту вот жестяную банку. Ну, по крайней мере, можно было сделать, ну, по крайней мере, банку какую-то, нано-платина, что-то вот, ну, ну что-то можно было приложить голову, приложить дизайнером. мол, ребята, ну, подумайте, чтобы вещь можно было просто приятно взять в руки, вот, вот эту вещь, допустим, тоже приятно взять в руки, даже вот эта пластиковая банка, но а, здесь и цена тоже соответствующая, здесь, я бы не сказала, что он очень дорого стоил, по-моему, у них, а, вот. Я говорю, мы, мы по цене, это я уже только потом по каталогу посмотрела, мы по цене особенно не ориентировались, но я могу сказать, что вот у них наносири, у них на серебро селен ой, там нано-нано, вот очень много всяких, они вводят именно микроэлементы, таблицы Менделеева, и вот это было просто здорово. Но вот я говорю, из всех я хочу, у меня вот первая я пользовалась нано-платиной, я очень много ее отпользовалась, она мне очень нравилась, Значит, вот это, да, тоже, значит, вот это моделирующая эмульсия для тела с наноплатиной, так, а, это мезотоник с лифтинг-эффектом здесь тут тоже маленькая, вот это вот я, по всей видимости, просто выкинула, и тут уже остался вот просто это самое. Ну вот, я говорю, я теперь уже больше не буду, конечно, выкидывать вот такие вещи, а просто вот эти пузыречки я оставлю, потому что мне действительно очень удобно. Вот чистую линию, допустим, перенем, я, допустим, с большим удовольствием, когда утром вот берешь, подходишь в зеркало, я даже жду этого момента, закрываешь глаза и начинаешь себя прыгать вот этим тоником, в чем -то очень здорово. Эффект отличный, такой освежающий немножко, просто чудесный эффект. В общем, все мне очень-очень понравилось. Во-первых, я же сразу говорю, достойное оформление, достойная упаковка. Очень, очень мне нравилось, очень интересно, очень красиво, вот, и самое главное, еще и действенно, но я могу сказать, от мезотоника с лифтинг-эффектом я особо не увидела, но может быть, потому что мне лифтинг делать было нечему, просто, но ну, у меня все в порядке, то есть, у меня также точно так же есть БАБы, которые делают безоперационную подтяжку лица, я одну капсулу выпила в день, сам самостоятельно все это сделал. Но этот бат, конечно, термоядерный. Вот там очень там огромное количество биостимуляторов и первый первый раз я его не могла пить каждый день, я выпила через день, потому что там такое было количество биостимуляторов, что когда я попробовала его выпить на следующий день, то есть я наверное три или четыре просто капсулы пропила где-то через день, а потом попробовала на следующий день выпить и вы знаете я потом две недели промучилась, я не знала, что со мной мне страшно болело голова, в общем короче потом я поняла, что у меня, я вызвала вот этим БАДом у себя эффект сотрясения головного мозга, то есть очень сильно, очень сильно количество биостимулирующих эффектов, эффект, ну, биостимулирующих препаратов, и у меня вызвал вот такой вот эффект. Просто для каждого, конечно, свое, и надо, БАД это такое дело, что он регулируется исключительно индивидуально по чувствительности, по этому, поэтому не будешь терпеть, в общем, ну, я прекрасно сняла потом, совершенно спокойно, совершенно другим БАДом успокаивающим, буквально одной капсулой. Когда до меня дошло, я просто просто, понимаете, непонятно здесь мне, как врачу, механизм действия вот этих БАДов. Поэтому вот кто-то пользуется вот такими дорогими средствами, вот такими монотониками, мезотониками. А кто-то пользуется капсулку выпила, говорит, мне больше ничего не надо, не хочу больше ничего на себя наносить. Ну, то есть, ну, вообще, женщина как-то обзенна. Ей приятно что-то на лице постоянно красить, чем-то смазывать. Постоянно, ну, приятно просто за собой поухаживать. Вот. Я могу сказать, что косметикой и по ЦТО вот. я очень довольна была по сравнению чем с косметикой из Роше. А, в общем, я сделала свои выводы. Хорошо, что я делаю вот эти вот съемки, видеозаписи. Вы знаете, наша косметика намного лучше. Даже дорогая, потому что мне, допустим, очень неприятно, когда... Даже, даже на упаковке экономит, а с меня берут бешеную цену, как будто мне золотую золотой, золотой, на блюдечке с золотой каемочкой преподнесли. В общем, косметика ННПЦТО хорошая косметика, и крема у них очень хорошая. У них есть много серий кремов, там и медовые. Вирта, флер, мне очень нравятся вирта. Там у них крема. И кстати, у них есть крем с Эдельвейсом. Я пользовалась этой серией. Там крем, крем для век, крем для лица. И крем для рук да три крема было и вы знаете очень достойно очень достойный эффект просто классный но единственное что я просто устаю когда там возвраты идут через месяц и вот это вот устаешь считать постоянно надо брать на номер постоянно надо вот а, как-то успеть вот так чтобы ну просто устаешь я сейчас очень рада я пошла чистую линию взяла купила там за 50 рублей то что я хотела и пошла и довольна знаешь мне больше ни по каким номерам ничего мне больше брать не надо ну просто вот этот обман, он уже просто все это уже надоело. Хочется чего-то хорошего. Но вот это вот у меня уже пройденный этап, но хочу поделиться и хочу сказать, что не бойтесь ННПЦТО, не бойтесь пользоваться кремами НПЦТО. У них очень достойные крема. Очень.